18 крупнейших кризисов на американском рынке за вот там 100 с чем-то лет. А, при этом а, тут какие показатели? Вот принят первую да, за 100, как самый-самый страшный, это Великая Депрессия, это тот самый там с 29 -го года а, пик рынка был, да, а низ был, самая максимальная посадка в 32-м. Это тоже к слову на подумать. 3 года вы наблюдаете, вот вы вложились, а у вас все падает, падает, падает, падает, падает, падает. Да? потом в 36-м это только восстановились. То есть то, что вы вложили в 29-м, у вас такая же сумма оказалась в 36-м. Просадка 79%, ну и это была там Великая депрессия. Дальше мы смотрим, там просадка 50%, это вторая, не, это первая, наверное, да? Первая мировая, дата, да, вот по годам же 11-й. Вот где-то будет там вторая мировая. Но я к чему? То есть это все вот там вот какая-то паника с 907 года, это там те-те-те проблемы. Вот Black которые я говорил про на 22... Не, неправда, 80, да, 87 год, да, когда падало очень там сильно. Но суть я к чему? Я вот это обвел, вот то, что мы видели сейчас, в 20 году пандемия, она на 18 месте. То есть это далеко не самое страшное. И в среднем ну, считается медвежий рынок, есть такое понятие коррекция, наверное, вы слышали, да, это просадка на 10% от предыдущих максимумов. То есть все это волатилит, растет, снижается, но если снизилось на 10% от того, что уже было, это коррекция. Это ну, такое как бы, неприятное, случается, как мы видели по точкам, почти каждый год. Медвежий рынок – это когда просадка составила 20 и более процентов. Вот это уже более такое как бы, явление, там, страшное и опасное, в среднем там, раз в 5 лет. Ну и вот мы можем посмотреть, там, 18 за чем-то лет. При этом вот то, что было у нас в прошлом году, ну как бы вот со всеми вот этими 17, получается детские шалости. Потенциально, так как все молодые, я смотрю, с оптимизмом смотрят в будущее, что планируют инвестировать на десятилетия, очень можно рассчитывать, что что-то подобное у нас еще будет, а может мы там где-то накануне этого и стоим. Это к вопросу, что акции, да, классно, да, самое доходное, потенциал всегда роста большой, но они же несут в себе большие риски. И нужно инвестировать надолго.